Добрый день, уважаемые зрители! Хочу представить вам готовый под ключ коттедж в поселке Луговое, близ деревни Шапкино, в 67 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, в 10 километрах от Нарафаминска Московской области, на участке в 9,5 соток. Поселок Луговое обладает развитой инструктурой, которая способна обеспечить городской уровень комфорта жизни. Асфальтированная въездная зона, КПП с видеонаблюдением и дистанционно открываемым шлагбаумом, продовольственный магазин, поселок полностью огражден со стороны дороги, Поселки дороги с твердым покрытием шириной от 12 до 18 метров с кюветной сетью. Более подробное видео о поселке вы можете посмотреть по ссылке вверху. Проект каркасного дома со вторым светом Зеленый лук ЗПК-140 разработан строительной компании Зеленый пояс Москвы специально для ценителей просторных гостиных со вторым светом. Такой дом немного уменьшает жилое пространство второго этажа, зато дает ни с чем несравнимые ощущения от высокого. Более 6 метров потолка гостиной с большим панорамным окном. Двухэтажный коттедж общей площадью 140 квадратных метров построен под жестким надзором компании «Дом Технониколь». По каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой «Технониколь Оптима». Общая толщина стены около 32 сантиметров и полностью подготовленный для круглогодичного проживания со всеми работающими проверенными коммуникациями. Фундамент монолитный, ленточный, Прикрытие первого этажа брус 100 на 200 мм, обработанный качественной биозащитой, с перекрестным утеплением каменной ватой Технониколь Оптима, толщина пола 30 см. Аналогичным образом смонтирован потолок. Его толщина 25 см. Использованы диффузионные мембраны от компании Технониколь. Кровля – гибкая черепица Шинглас от компании Технониколь. Внутренняя отделка стен – имитации бруса сосны шириной 136 мм. Внешняя отделка стен – фасадной плиткой Хауберг.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 Внутреннее пространство интересно спланировано. На первом этаже вас встретят просторная кухня-столовая, объединенная с гостиной со вторым светом, с выходом на просторную веранду. Также на первом этаже предусмотрена спальня для пожилых родителей или кабинет, а также санузел. На втором этаже три спальни, холл с видом сверху на гостиную и санузел. Общая площадь этого дома 140 квадратных метров, жилая 125 квадратных метров. Также просторная веранда обеспечит отдых приятным теплым и. На первом этаже просторная гостиная со вторым светом, кухня, совмещенная со столовой и выходящая без двери в эту же гостиную, небольшая спальня или кабинет, холл, санузел и лестница на второй этаж. На втором этаже у нас три спальни, балюстрада выход ко второму свету и небольшой санузел. Отопление осуществляется на базе электрического котла. Э, система отопления разведена, радиаторы под каждым окном. Э, ведь уже ведется газ и буквально в следующем году, возможно, уже можно будет заменить электрокотел на газовый и пользоваться всеми преимуществами гестрального газа. Двери нашего собственного производства – Экошпон. Достаточно. Э, в доме разведены все необходимые коммуникации, электропроводка, установлена сантехника,